Настроение. Все все пережили, все хорошо. Ой, дай мне в судьбу проголевать, любит, не любит. Мне, мне разбрасывать, ветер раздует, ветер раздует. Редактор Да, подставлю шею гибкую. Мой желанный, сладкий, пылкий мой, Угощайся одинненькою. Сука.